Привет всем! Пока продолжается мой эксперимент с круглосуточным вещанием, на этой неделе я прервал трансляцию в YouTube и открыл ее в Одноклассниках. Будем расширять зрительскую базу. Ну, или попробуем, по крайней мере. А между тем хотел поделиться ссылочкой на заслуживающие просмотры видео, а точнее на сериал. Если вы еще не слышали о нем, то настоятельно советую найти и посмотреть мультипликационный сериал, который называется «Любовь, смерть и роботы». Это совместное творчество людей, один из которых сделал «Бойцовский клуб» и «Карточный домик», а другой — «Город грехов». И результат получился заслуживающий внимания. 18 никак не связанных новелл, хотя есть теории, которые якобы увязывают все это в одну вселенную, но в принципе это 18 совершенно не связанных историй. В общем, такие короткие художественные фантастические новеллы, местами даже похожие на притчи. Какие-то понравились больше, какие-то меньше — мне больше всего понравился, наверное, фильм «Рыбная ночь». Фильмы сделаны в совершенно разной технике, и некоторые трудно отличить от кинематографа, настолько высокое качество графики. И встречаются сцены 18+, так что аккуратнее с детьми. В общем, возможности современной мультипликации поражают. Несколько обидно, что сериал вышел почти одновременно с новостью о том, что будет очередная пересъемка «Дюны» Фрэнка Херберта. И опять только с самого начала там, первых одного или двух томов. Имея такие возможности по компьютерной графике, можно было давно уже наконец снять с ног сшибательного бога императора Дюны. Ну и так далее. К сожалению, в сериале не обошлось без тематики SJW. Так что лучший боец без правил – женщина. Выдающийся изобретатель роботов – тоже женщина. Выдающийся военный пилот – тоже женщина. Героический космонавт-одиночка, тоже женщина, ну и так далее. Несколько режет, конечно, глаз, но для художественного творчества сойдет. В общем, советую заценить. Кто может на английском, лучше на английском. Там все-таки некоторые вещи в переводе потеряны. Вот, например, шутка про чайный пакетик, кто будет смотреть. Без обратного перевода, back translation, вы не поймете, о чем это. И еще... Мне показалось, что как минимум авторы двух эпизодов вдохновились чтением Виктора Пелевина в переводе. Ну, мне так показалось. Получилось интересно. Приятного просмотра, пока и удачи.